Кристалл Майнкрафта. Сегодня мы проходим паркур. ада ну башня Ада. Я вот так называю. И с нами новичок который в самом самом самом низу. Да я могу легко просто где-то, где-то, где, -то, где, -то, где -то я, хочу, я хочу, тебя увидеть. На паркур. Стой, стой, стой, стой, стой. стой. Будь там, будь там, будь там. Я хочу тебе показать где я. Зачем мне ты А, нет, ты не тут. Ты прыгай, прыгай. Mm -hmm. Главное, чтоб... А, mm -hmm. ты, а, ты вот где там. Ну ладно. Он а в, самом ты... я... в самом начале, я не в самом начале. Я в ч толком чуть-чуть умею Он играешь. плохо играет. Он плохо играет. Слушай, ну хотя бы умеет. Ну mm -hmm. да, хотя бы умеет, хотя бы умеет. Это это уже лучше, чем ничего. Опа! Первый уровень прошел. Прошел. Ты 26 секунд тут уже играешь. Опа, смотри, смотри, а куда дальше? Да, думай. Думай. Oh. Uh, это второй левел, когда я тоже думал, куда и как идти. Прыгай на него этот. О, я читер, а я читер. не так и задумывалось. Ой, а это дерево. А я сейчас могу ставить ставки, что они не, Тут ничего просто а так и не бывает. Да, куда угодно. Тут а. всегда ничего просто так не бывает. Увидишь дырку, или вот я у меня лох. домик. но я лох. Или вот домик. Ну я, я лох. лох. Я, я вообще упал. И вот тут связано, видишь? Тут, тут сундук, это. Это думаешь, обычный домик, да? Обычный домик, да? Да да, да, да. Но смотри. Откуда мне начинать. Сначала? Да, с самого начала. Ну я лох реально. Потом я вот сюда иду, потом в дырку иду. Ну я опять упал, господи. Ну проходи нормально. О! Оп. Потом я вот сюда прохожу, О, вот лист. сюда. Паркурусь. Жалко, что я не могу видеть. Я опять ну, я пачку. могу видеть. Но жалко, что вы не видите вот этого. было бы больше контакта контент вот это вот это вот это и вот так и это мы это используем потом это я уже знаю ну чекпоинт Пошли. у меня же чекпоинт был я мог попасть. а я это про... гост короче пишите в комментариях что я лох Артем, хочешь суть? Если я упаду там, где ты сейчас, и нажму случайно на чекпост, то я с оттуда начну. Давай. Я не хочу. Артем. Нет, я, Это у меня четыре серии или 5, Я уже не помню. Я уже сбился с ну счета. что, ребята, будет за то, весь контент будет? Если будет три лайка, тогда соглашусь на это. Артем, 3 лайка. А уже все это после видео только? После видео я тебя приглашу еще раз будем снимать. А я хочу сейчас, я опять ну, упал. Ну, ну как? Придется подождать. Ай, я тоже упал. Господи, я не... я, я на второй уровень не могу пройти. Третий. Ты такой знаешь? Я вижу с твоего экрана. Так, на песочек. То, на, песочек как он... на песочек, на песочек, на песочек, на и опять там уже упал. Окей. Я опять говорю, ну жди, когда выгоришь. Так, на песочек, на песочек, на песочек, я на песочек. 4. Да не, можно как-то, но я не знаю. Почему я. Так, вот сюда, вот сюда, Мне вот. Мне сейчас нервничает Вот сюда. Дальше куда? Куда? Куда? А вот сюда. Окей. let's go. Я еще. Ой, я не туда прыгнул. Окей, okay, поговорим в лаве Как мне вот это место пройти? Я не могу. Господи. Ах, ну ладно. Иди, обратно Не-не-не-не. Вы издеваетесь Опа-на. Опа-на. Опа-на. Опа-на. Ты так плачешь и смеешься, я не пойму. она она Вот сюда. Я просто очень высоко Стоп, если я сейчас упаду. И ты не зачепленся, то ты зано. О, а дальше как? Думай на вот эти штуки. А я не залез, а я залезу разу? Ну, думай. Можешь залезть, а можешь не. Артём, помоги, пожалуйста. Можешь залезть, не можешь Помоги, нет. пожалуйста. Я не понимаю, как проходить. Да ты только, чтобы нормально прошел. О, смотри, прыг, прыг, прыг, прыг. Останавливаемся. А ты думаешь, у меня тут и легче? Да. Для Давай меня себе... пожалуйста. Стой, стой. Ай. Окей, okay, let's go. А ты пока что мое попробуй пройти. Все, давай дальше ты сам. Давай, давай, давай, давай, давай. Так, это вот сюда. Так, где-то, куда дальше-то? Все, залез к тебе на эту штуку. И пошел, всечек под. Уже все Нет, ты что, не вышло? А, да? Да, видишь, там красный попал. Да, я, я уже пропрыгнул тебе. Ты даже не успел. Ну, как? Что? Что? Я тебя прошел. А ты бы додумался, как я до туда дойду? Как я до туда дойду? По вот этим желтым Беру. Я человеку будто не играл, ни разу не я знаю все. А на компьютере ты не играл. А на компьютере была другая механика господи <сосы> господи! Давай, давай. А, окей, let's go. Вот сюда, вот сюда. Успел, успел. Бежим. Палаки могут мочить. А я чего не дал? Mm -hmm. Вот сюда. Оп, оп, прошел. А куда дальше? Вот Хорошо. Я знаю этот левел, я знаю этот левел. Да, вот а тут в YouTube. А, да. Я смотрел в ютубе, и тут кто-то проходил. Оп. Я вот сюда вот так перепрыгиваю. Слушаешь? И скорее... Какой... Слушайте. Нет. Да, я это знаю. Это... Эй, вроде как проходил. Да, эй, мастер, успел. Эй, Да, да, да, да. да, да, да. Серый, серый. У меня я скил завала. Вот сюда да? Да, я, я на последнем шагу упал. Это нормально? Да. Я вообще упал. Ребята, поддержите меня в комментариях. Куда? Чтоб я научился нормально паркорить. Давай во! Кут, кут. Давай не поймал. О, я же могу там залезть. Артем Артем смотри. Так это это нет. Какой? Я еще буду опять просить у тебя, чтобы О. наконец-то. Куда я полетела, как? Что я сейчас Оп, поеду вот сюда. Вот сюда он, да? Это тапка. Я прошел. Ура! Молодец. Мне дальше пока. кто <связывается> <нужно>? <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Я, блин, прошел. А тончипой-то нет. Это несправедливо. Слушай. А ребята слышат? Ну, должны. Я прошел опять. Я чип... Ой, я почти пошел. Ну ладно. А я. А я А ну же. Да. О. Нет, нет. Нет. Ладно, уже Сейчас будем прощаться. Всем, прощать. Всем пока. С вами был Крисал Майкрафта, Артем. Всем удачи и пока. Пока-пока. А я наверное, пришел. Еще один уровень. Да? Да. Всем удачи. Всем пока. Пока. Пока, народ. Let's go.